Чтобы записаться на симпозиум имплантологи 2017, нажмите на ссылку под этим видео. Мегастом приглашает вас на 13-й международный имплантологический симпозиум имплантологи 2017 17-18 ноября в деловом центре Москва-Сити. Будут э, предложены различные варианты практического решения тех или иных клинических ситуаций. Узнаете новые методики, узнаете секреты мастерства, узнаете тонкости, маленькие хитрости. Случаи, которые сложные, которые редко встречаются, на которые могут встретиться ваши практики, которыми вы будете знать, что делать. Доктора друг с другом тоже будут общаться, они, безусловно, повысят, обогатят свои теоретические и свои практические знания. По системе МВО мы зарегистрированы в Минздраве, и поэтому доктора получат 6 часов образования, которые им нужны, необходимы будут для повышения квалификации. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.